Приветствую всех из Финляндии Я в видео показывал, когда про шурупы да, Мне много написали, что нужно сгибать, разгибать и так далее Это что-то должно объяснить Хотя я и сказал изначально в прошлом видео, что этого делать совершенно не нужно У шурупа совершенно другая работа Он работает в основном за счет своей резьбы и шляпки на отрыв да. Но много людей я понимаю прекрасно ну, Это самостройщики очень часто без должного опыта и знаний Используют, скажем, те техники и приспособления не совсем по назначению Поэтому для того, чтобы хорошо разбираться в крепеже, тоже нужно достаточно большие знания Поэтому написали много, что при сборке и разборке лесов Обнаруживают, что шурупы лопаются, ломаются, неважно даже какие диаметры и так далее Но совершенно верно Ребята, вы совершаете несколько ошибок В первую очередь, это вы используете сырой лес сырой лес вы скрутили, прижали он высох и поэтому появилась щель и за счет этой щели получается так, что вы ходите это динамические нагрузки вот, и шуруп уже работает на изгиб, ломается совершенно верно, он будет ломаться это, это нормально поэтому я вам скажу так, что возьмите и сейчас вот я покажу как вам нужно сделать и вы получите совершенно другие показатели по самой по себе конструктивной жесткости узла соответственно у меня есть два шурупа не очень большой длины да, и соответственно два шурупа чуть большей длины вот. если предположить что вам нужно будет сделать лиса да, предположим это тот же брусок который я прикручивал кстати в прошлом видео вы будете прикручивать лиса грубо говоря всегда таким образом в зависимости кто как чего сколько количество какое шурупов это уже другой вопрос и кто насколько не зажопил на диаметр самого по себе шурупа я называю шурупами потому что я из советского времени и тогда не было никаких саморезов и я по сути просто не хочу даже ну, в своем скажем лексиконе менять для меня все, что закручивается, это шурупы По-правильному, по-научному, это саморез Но, смотрите, закрутили Два под 90 градусов Параллельно, да, и если Вы будете пользоваться Сырой древесиной, у вас здесь появится щель И когда вы будете ходить То есть у вас будет работать как раз-таки шуруп на излом Гнуться И будет ломаться какая-то часть И это абсолютно нормально То, смотрите, если вы возьмете, закрутите два Таким образом, и закрутите Два более длинных шурупов уже под углом то мы получаем совершенно другую работу эти два шурупа они работают на притяжение сжимают просто друг с другом не дают отодвинуться а эти два работают на сдвиг вниз то есть они не дадут сломаться этим двум шурупам поэтому комплекс именно как вы будете использовать свои знания и умения очень важен и поэтому для вас это станет немного проще и вы удивитесь что не будет ломанных шурупов я по прежнему остаюсь при своем мнении что ломать шурупы гнуть это ничего никому не доказывает инженеры знают прекрасно все нагрузки, если они используют какие-то узлы то будет если важен какой-то узел там и нагрузка каким-то образом распределяться, то они могут указать, в каком направлении, в какой последовательности, что прикручивать. Вот и все. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.